Good evening. Кому-то, возможно, good morning. Все зависит от того, в какое время суток вас застало мое видео. А я напоминаю, что вы на канале YouTube Manager Pro. И в этом видео мы поговорим об органическом бесплатном продвижении видео на YouTube. А именно о пяти основных фундаментальных требованиях для получения органического трафика на YouTube. Органический, он же бесплатный. Ну, во-первых, давайте разберемся. Продвижение, да, продвижение от слова двигать. Не торопитесь, пожалуйста, я постараюсь говорить не быстро, чтобы донести свою мысль. Итак, двигать надо что-то. Ну, для того, чтобы что-то двигать, у нас есть видео. Помимо того, что видео, которое мы двигаем хотим двигать, оно должно быть востребовано. Поэтому плохим бы я была продвиженцем, если бы перед записью этого видео не проверила, что поисковый объем у продвижения видео на YouTube у запроса ну, вполне себе приличный. Поэтому в первую очередь, естественно, мы исходим из потребностей. Если YouTube установил такие правила в 2020 году, не будем им сопротивляться. Проверяем, насколько востребовано. Сейчас мы с вами настраиваем бьюти-блог. Блог о красоте, который, безусловно, востребован во все времена и у всех девушек разных возрастов, на мой взгляд. И мы на канале моего клиента. Итак, ну, понятное дело, что для того, чтобы двигать, вам в первую очередь нужно само видео. Само видео, конечно, желательно должно быть снято на основании каких-то потребностей, запросов. Они должны быть учтены. И а, после того, как вы залили видео, сделали обложку. Об обложках мы говорили в других видео, вы можете посмотреть на моем канале. А в этом видео мы говорим о других, об органических SEO и других настройках видео видео для его продвижения. Итак, ну, в первую очередь мы поговорим о тегах. Я вам уже показала свои теги, да, которые я планирую поставить в это видео. Теперь давайте посмотрим, как подбираются теги для beauty блога допустим. Ну, мы напишем о красоте. Важно, что я хочу отметить, что начинать надо с добавления тегов к видео и после этого уже ставить а, запросы. Я пользуюсь программой не только vidIQ, но удобнее показывать на программе vidIQ, поэтому а, я забила в поисковой строке YouTube vidIQ и о красоте имеет достаточно небольшой поисковый объем, тем не менее низкую конкуренцию. Вполне возможно а, попасть в запросы. Нет, нет такого запроса. Ну, допустим, вот здесь есть уход за лицом. Здесь есть красота. А, я сейчас не совсем верно настраиваю. Я не подбираю максимальные объемы, максимальные Востребованные запросы Не проверяю наличие объема Именно потому, чтобы не затягивать вас Давайте перейдем на запрос красота Ну вот, да, там красота, макияж Мы выбираем, конечно же, большой поисковый объем Это абсолютно верно Мастерская настроение нам вполне подойдет Лайфхаки Не забывайте смотреть мои другие видео Чтобы именно эту SEO-оптимизацию «Молодость косметика» и как стать красивой, чтобы именно эту SEO-оптимизацию настраивать более верно. Дело в том, что YouTube постоянно меняет алгоритмы, и здесь на самом деле важно просто держать вечно руку на пульсе. Как я уже говорила, пользуюсь не одной программой, но в одном из видео, я же смотрю своих конкурентов, я обнаружила, что люди предлагают эти SEO-запросы, Выписывать на листочек, а потом а, забивать, значит, вот в это окошко. Так, значит, не делается. Через vidIQ это делается методом копирования в буфер обмена. И мы проставляем SEO-запросы. Помните, что я скопировала, начиная с самых а, употребляемых, да? Ну, вот, допустим, красота. И эту красоту мы каким-нибудь образом пробуем а, вставить в название. Итак, первое. С чего мы начинаем? Мы начинаем первое с тегов к видео. Подбор тегов к видео. Если мы теги подобрали, вот я вам показала IQ вот то же самое... Может быть, допустим, по Keyword Tools. В Keyword Tools я сейчас его не оплачивал. Точно так же проставляются галочки «Ничего не выписывается», «Копирование, экспорт» в буфер обмена. И точно так же мы имеем возможность вставить теги непосредственно к видео. Разобрались, да? Теги подобрали, соответствующие своему контенту. Не надо пробовать подбирать теги, которые не соответствуют вашему контенту. Это может сработать совершенно не на вашу пользу. После того, как мы закончили первый этап с подбором тегов, мы понимаем, какие максимально относятся к нашему блогу, влогу в данном случае. И мы пишем, что это блог, анонс влога. Анонс, к примеру, блога о красоте. Поговорим, помните, о макияже, о лайфхаках для девушек? Ну, я знаю, что там есть такой тег. О макияже и о лайфхаках. Для Значит, проверим 69 знаков. Очень неплохо. YouTube рекомендует не меньше 60, не более 75. Это даже не YouTube рекомендует. Где-то я это слышала, но это вполне укладывается в понимание того, почему. Дело в том, что ровно эту строчку YouTube не переносит несколько раз, а она хорошо видна под видео. Значит, потом мы пишем развернутое описание, максимально которое вкладывает в себя понимание того, что есть в ролике, не скупитесь с поисковыми запросами в этом описании, обращайтесь к своему, к своим тегам. И каким-то образом включайте их в ваше описание. Я сейчас не буду этого делать для того, чтобы не отнимать ваше время. Потому что кому-то, возможно, влог о красоте совершенно как образец не подойдет. Значит, и так последовательность. Первое мы, ну, первое мы пишем сценарий, потом мы настраиваем теги, потом мы пишем описание. И название. После того, как мы все это написали, безусловно, одним из важнейших а, методов, нет, наверное, элементов для продвижения видео является обложка, она же CTR, да, которая конверсия влияет на количество просмотров от количества показов. После того, как мы все это настроили, а, мы настраиваем доступ, ну, понятно, вы настраиваете либо открытый доступ, либо планируете публикацию. Я настраиваю ограниченный доступ, потому что это видео пока не публикуется. Мы настраиваем конечную доставку. Для чего нам нужна конечная доставка? Для наших лояльных зрителей. Мы выбираем видео, добавляем плейлист. Я обычно выбираю самое подходящее видео и плейлист. Объясню, почему самое подходящее видео эффективнее выбирать. Дело в том, что... YouTube настроен на то, чтобы подбирать то, что смотрел уже клиент, что может его заинтересовать. Поэтому, если он смотрел, к примеру, ролик о лайфхак для девушек, об окрашивании волос, то именно это видео ему и будет показано из нашего блога в этой конечной заставке. Ну и плюс плейлист серии видео, которые могут подойти, которые относятся к этому нашему видео или которые вы хотите порекомендовать. Еще раз, процентов 20, наверное, досматривают видео до конца и видят эту конечную заставку. Но она очень влияет на органическое продвижение. Если люди переходят по конечной заставке, для вашего канала это очень большой бонус. Конечную заставку настроили, и у нас есть возможность настройки подсказок. Дело в том, что подсказки часто настраивают, ну, допустим, мы добавляем видео... Мы выбираем какое-то видео, и она встает автоматически в самое начало. Некоторые относят ее практически к концу видео, но это на самом деле не совсем правильно. Напоминаю, что у нас время просмотра видео от 20 до 30 процентов. Это самое оптимальное среднее, поэтому я предлагаю подсказки разбрасывать. Начиная с 20% просмотра видео, то есть, если здесь там около трех минут ролик, да, то я ставлю ближе к одной минуте. И ставлю я несколько подсказок. Одну и ту же ставить нельзя. Ставим на разные видео или ставим на плейлисты. Вот здесь вот, а, можно установить плейлист, допустим, любой, она опять же встает в начало, ставим чуть-чуть дальше. Вот, нажав на эту кнопочку, зритель может увидеть подсказки. Я это сохраню. Да, можно сохранить, потом поменяю. И это был пятый пункт по настройке видео. А, ну еще добавить в плейлисты. Вот, не забываем, добавлять можно в несколько плейлистов, потому что, как я говорила в прошлом видео, с помощью плейлистов можно очень красиво настроить главную страницу. Итак, что у нас есть? У нас есть правильно подобранные теги к видео, у нас есть SEO-оптимизированное название на видео и у нас есть SEO-оптимизированное описание на видео. Это называется «SEO». Также у нас есть внутренняя навигация канала, это конечные заставки и подсказки. Напоминаю, не забудьте опубликовать видео, не делайте, как я. И вот, в общем-то, все После чего по этим запросам вполне возможно вы будете появляться в органической выдаче YouTube. Допустим, как мы там набирали? О красоте или для девушек, но почему этот потрясающе настроенный мной блог с небольшим количеством пока видео еще здесь не присутствует? Наверное, именно потому, что видео небольшое количество. Смотрите меня дальше, и вы узнаете, как мы попадем на эту страницу, попадем буквально через пару видео. С вами была Кристинка. Надеюсь, было интересно. Пишите, пожалуйста, свои комментарии и вопросы, потому что мне гораздо легче отвечать на ваши вопросы в своих видео, чем разыскивать, что же вы ищете в интернете. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие видео. До встречи!